В сегодняшнем видео мы пройдемся по теме, как прокачать свою опрятность на новый уровень. Выбросите свои кусачки для ногтей. Большинство из нас пользуются ими. Дешевые кусачки, которые можно найти в любом магазине. На самом деле, такие клипперы вредны для ногтей. Они сделаны из плохого материала, который быстро затупливается и просто ломает ваши ногти, а не режет их. Лучше приобретите себе качественные кусачки для ногтей или ножницы из качественного металла, которые будут хорошо резать ногти. Это позволит ногтям выглядеть хорошо без нанесения вреда. Бросайте мыло в брикетах. Если вы, как большинство парней, то скорее всего пользуетесь одним мылом для всего тела. Для рук и лица включительно. Это большая ошибка. Кожа на лице намного чувствительнее, чем на теле. Поэтому простое мыло травмирует кожу лица. Оно сушит кожу и делает ее хрупкой и старой. Поэтому стоит задуматься о наборе для ухода за кожей лица. Умывалка, скраб и увлажняющий крем. Кожа – самый большой орган в теле, поэтому ухаживайте за ним соответственно. Подберите себе расческу. Вы пользуетесь одной и той же расческой годами? Как насчет поменять ее, чтобы приобрести другой вид? Попробуйте гребень с широкими зубчиками или расческу с густой щетиной. Разные щетки по-разному укладывают волосы, меняя объем. Поэтому новая щетка это простой способ поэкспериментировать с новым образом. Есть определенные расчески, которые хорошо подходят определенному типу волос. Изучите инфографику, чтобы найти подходящую для вас. Возьмите себе безопасную бритву. Если вы пользуетесь дешевыми одноразовыми бритвами или картриджными, то вы допускаете ошибку. Такие бритвы более часто вызывают раздражение кожи, а дешевые лезвия быстро затопливаются. В результате постоянное раздражение, из-за чего бритье становится пыткой. Поэтому прокачайте ваш бритвенный инструмент. Да, это может быть немного дороговато, но запаски стоят гораздо дешевле и прекрасно бреют. К тому же одно лезвие больше подходит для чувствительной кожи. Пользуйтесь качественным кремом для бритья. Большинство мужчин пользуются кремом из флакона. Да, это легко и просто, но на самом деле для большинства парней это плохой выбор. Такие баллоны часто содержат пропаны и пропилены, которые сушат кожу и наносят ей вред. Попробуйте пойти путем старой школы и взбивать свою пену, используя крем или бритвенное мыло. Состав таких кремов часто намного лучше и безопаснее для кожи. Попрактиковавшись, будете делать пену лучше любой фабричной. Делать свой крем займет чуть больше времени, но оно того стоит. Прокачайте вашу пилочку для ногтей. Вас уже достало, что дешевая пилочка постоянно ломается, или что еще хуже, вы ею совсем не пользуетесь. Обратите внимание на металлическую или стеклянную пилку. Металл более практичен, но грубоват, поэтому следует быть аккуратнее, когда пользуетесь ей. Стеклянная более хрупкая, но она мягче для ногтей и может придать более гладкий вид. Далее выбирайте правильный лосьон. Если вы пользуетесь тем же кремом для руки для лица, то вы допускаете ошибку, друзья. Кожа на лице и руках отличается, начиная от чувствительности, заканчивая толщиной. Поэтому вам надо использовать разные продукты для лица и для рук. Кожа лица более деликатная и ей подойдет легкий увлажняющий крем. Крем для рук на лице создаст ощущение жирности и грязи. На руках более грубая кожа, но мы ее часто моем. Это ведет к пересыханию и трещинам. Поэтому для кожи рук подойдет более жирный маслянистый крем которому требуется больше времени, чтобы впитаться. Мне также нравится, когда в креме для лица есть небольшая степень защиты от солнца. Поменяйте свое средство для укладки. Вы до сих пор пользуетесь тем же гелем, которым пользовались в школе? Ребята, пора все менять. Пора выходить из зоны комфорта и работать над стилем. Может, вы пользовались помадой, и вам нравится фиксация и блеск. Попробуйте глину, она хорошо держит и при этом делает матовый блеск. Мини блестящие фиксаторы для волос, такие как пудра, отлично подходят для casual прически. Блестящие продукты, как гель Бриолин или воск, подойдут для более формального мероприятия. Трюк в том, чтобы не повторяться, а быть, открыт... а быть открытым к новым штучкам, которые сделают вас лучше.